Спасибо. Ну, Елена, пожалуйста, вы уже знаете, что я хочу у вас спросить. Я знаю. Да. Ну, в первую очередь, спасибо вам большое, потому что я справилась со всеми своими трудностями, которые были в моей личной жизни, с которыми я не могла справиться 40 лет. Я поставила всех на место, кого надо было. А надо было, да? Да. Надо было. Вам виднее. Стало все легко и просто, и очень хорошо, и замечательно. Но в работе мне тоже стало очень легко общаться с покупателями. Так бы, раньше был немножко у меня, как я легко общаюсь, но все равно был такой барьер. Барьер. барьер между. Сейчас я их считаю своими друзьями, знакомыми, даже если он приходит первый раз в магазин. Легко общаться. Получается все? Да. да, да. Вы Спасибо знаете, вам большое. Да. Она очень раскрылась после как вот, начала. этого Елена, курса. да? да. И окончание курса. То два разных человека. Совершенно ага. два разных человека. Если она была загруженная какая-то вся в себе то этот человек сейчас, но она стала очень открытая ага. для общения. Она стала открыта о чем-то говорить, без каких-либо эмоций, она спокойно об этом говорит. Mm -hmm. Mm -hmm. Это вы как менеджер? Да, да, я вообще это... заметила такие изменения, что на нее можно положиться, mm -hmm. что ей можно что-то доверить, что она может это сделать лучше, чем другие, mm -hmm. хотя раньше у нее такое не происходило. Mm -hmm. Я замечал, как бы за ней, что она там старается, что-то делает, как mm -hmm. бы, но сейчас она делает это совершенно по-другому. Она себя видит уже с другой стороны, не mm -hmm. так как раньше. А, Асоль, а есть какие-то изменения у Елены по поводу продаж? Продажи есть. Я просто думала, что если бы второй напарник прошел бы, у них был бы значительный рост в магазине. Потому mm -hmm. что как на ее смены это видно, что она старается продвигать товар mm -hmm. какой-то лучше. Mm -hmm. Они стали, вышли на хороший уровень на, по некоторым акциям. Угу. У них хороший рост идет. И в продаже, в принципе, они тоже вышли в плюс, хотя все судилось на то, что они могли в январе упасть. Но не упали, да? да? Но я думаю, что это благодаря курсам, потому что она применяла это в работе. Спасибо большое. Огромное. Применяйте. Самое главное применять.